Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся в хуторе Ленина. Хутор Ленина находится от города Краснодар примерно в 5 километрах. Ну, хотя это и является территорией города Краснодар. Он сейчас сходит в состав города Краснодара. В хуторе Ленина в основном идет частная застройка, коттеджный поселок. Очень престижный район города. Здесь очень красиво. Рядом с хутором Ленина находится краснодарское водохранилище. И есть такие места, коттеджи с видом на море Краснодарское. Вот. Пойдемте посмотрим, что это себя представляет. В хуторе Ленина свое море Краснодарское. Вот оно. оно. Сегодня ветреная погода. Достаточно волнительно. Краснодарское ворохранилище в ширину порядка 15 километров. А в длину где-то 40 с лишним Очень большое Некоторые переживают, что Такая махина воды может прорвать дамбу И затопить Город, смыть Ну и я думаю, такую дамбу довольно сложно это прорвать Ее постоянно ремонтируют Хутор Ленина считается самой высокой точкой Одной из самых высоких точек в городе Краснодар если кто-то переживает, что здесь топит, здесь не топит. Водохранилище сейчас находится в одной из самых наивысших точек своих, заполненности. Сегодня сейчас весна, только-только начинают, начинаются заполнять чеки рисовые, поэтому вода стоит в высокой точке. Потом будет идти водосброс, и вода водохранилище гораздо сильнее спустится, еще на несколько метров уйдет, пляжная линия увеличится. Поэтому в подвалах, в погребах, в многих домах нету абсолютно сухая земля, нет воды. В хуторе очень активно ведется застройка. Есть, выделяются... Выделяются участки под индивидуальное жилищное строительство. Есть активно ведется застройка коттеджных поселков. Обращайтесь ко мне, я вам подскажу, покажу, что из себя они представляют. Вот тут две ссылки на два из коттеджных поселков, которые мы уже посетили. В коттеджном поселке, особенно на первой линии хутора Ленина, да? Есть зона отчуждения, которую никогда никто не застроит перед вами. Она, конечно, самая дорогая. Как, ну, земля в таких местах на первой линии. Сейчас цена на сотку начинается от 300 тысяч открытой продажи. Можно обращаться, если кто желает вам купить себе, построить свой дом. И перед вами никто никогда ничто не воткнет. Никто не построится. Здесь можно вот люди сделали, посадили. Перед собой березовую рощицу, красивую, травой засеяно. И все красиво. Никаких территорий. Прогуливайтесь с собаками, делайте пикник, устраивайте. Кто-то, вот я проезжали, кто-то делает вообще огороженную территорию себе, делает там в тебе огород. Кому-то это интересно. Кто-то начинает выращивать овощи. Кто-то вот выращивает плодово-ягодные деревья. Сирень, березы. Красиво. В хуторе Ленина очень любит селиться краснодарская элита, чиновники города Краснодара. Поэтому поселок очень благоустроенный. Здесь есть школа, детские сады и школа искусств. Расстояние между домами, это частный, частный сектор в основном, расстояние до школы достаточно большое, поэтому... Здесь ходят школьные автобусы, собирают детей, отвозят в школу, потом привозят в школу. Это очень удобно. Дети под присмотром сами по дороге не идут, их возят в школу. Подписывайтесь на мой канал, еще будет очень много интересного и полезного видео. До свидания.